Всем доброе утро, новый день, мы уже приехали в Санок, сейчас у нас тут остановка на полтора часа, нам еще сейчас проведут экскурсию, ну у кого это местность, и через два человека я уже должен буду рассказывать за свою местность, только повыписывал вообще все, что мне надо рассказывать, фу, столько информации, Через я сразу не готовился, я не знаю, но у меня времени не было, Ну как? Поняли. Ну все, сейчас санок будем снимать. Mm. Mm. Да сюда идите. <реклама> <реклама> вот вам польский вестерн. Тут сейчас типы повыходят, типа скажу, слышишь? А ну поясните, поясните вы откуда, типа. Шмот. Шмот поясните. Так, смотри, у нас видишь башня есть, типа, староживая. Я говорю, улыбнись. Ну, я же говорю, стороны. Пацаны, вы эти фотки потом не пригодятся. У меня с Фаршавы так все фотки просто с фотками. Это старинная, типа, корекмахерская. Колодец центре этого города. Как Только не упадите. То есть будем Нет. нас. нас, Я то специально. А если без лица нормально? Тут, типа старинные часы такие были Это, короче, фигня, в которой они стирали вещи свои Типа закидывали вещи туда, в центр, и просто крутили рукой Жестко, конечно А, да, вот так, типа, ставить, да? Мой самолет. Lwowski eksport. Meble, odzież, to wszystko było wykonywane na miejscu. W, w rynku mamy też dom stolarza, herbata, przyprawy. Albo chłopnie. Tutaj się w tym tipo sile. No na tej territorii, kudamy zajechali. Ciszki pojadą się w żywo przyrody oświadczon. piękne, piękne. domiki, Oczywiście, klasne w ogóle. Показывают, как раньше они жили, что они делали. Как делали часы раньше. Ну, я там все видео вставлю. Какие у них магазины были, ну, типа, в которых там продавали. Там даже лед делали. Я не знаю, как они в те времена лед делали. Это где-то е годы. Ну, вообще в шоке. Красавчики, Конечно. Вот так вот в Польше кроют крыши, второй раз, показываю сеном просто, сены мох. Тайная комната. О, так тут для баньки, типа. нормально, банька-парилка. też funkcję takiej, no, trochę lodówki. To znaczy lodu tutaj nie było, ale te produkty, które mogły na przykład zostać zjedzone przez myszy, chowano tutaj, żeby im się nic nie stało. Więc jakieś sery, chleby, bułki właśnie tam trzymano. I na co dzień nie jedzono przy tym stole. On był do specjalnych okazji. Na co dzień jedzono na ławeczce куриным льдом не знаю почему <свес> так выбор называется это греко-католическая церковь 17 века конечно нам красиво уже крыша этим как она называется с досками уже что-то апнули в своей профессии мы все равно дальше опять эти сеном, крыши которые можно было подпарить любой спичкой пришли к братанам вот как мы учимся типа в универе а и ничего не делаем Вот там еще есть ниггеры, афро-американцы, афро Типа церковь, часовная. Короче, Нет, я бы не угля. Вот. Вот. Еще одна церковь. Эта церковь, оказывается, с часами. у нас шестиминута работа? Вот постепенно на все. В конце его распяли. Даже когда он спал. Я человек как раз на дорога, как тяжел. Реально, <соцентричная> это история, как распяли Иисуса Христа? Жесть. <соцентричная> И побрызгать, блядь. Idź moja. Możemy i 810 km. To mamy tutaj też taki wigilijny wystrój wnętrza. Tu jest opłatek, jest czosnek. Od świąt troszkę się zgużył. Czyli paniem powiedzieć, żeby zmieniły. Tak właśnie świętowano, teraz Uuu. mamy. Eee, Людность мешанов, я к чему Это у нас муин. Или, как говорится, как она называется? Муин. Не знаю, как она называется. Туту-туту-ту-ту. Туту-ту. -ту. Ту -ту. Еще рван старых хад в ленту. Как говорится. А это уже типа клуб о, это, это сельский клуб школа? О, это школа, школа. классическая английская школы. Думаю, тут уже есть забор <связывая> весело блин у меня камера. Современный забор. камень ну да тут фиг через него перепрыгнешь <связывая> Иконостас Презбитериум за Иконостасом Главные пряты дикологичные солдаты Наверное лавок В церкви немного меньше А тут 1660 Седьмой год Друзка. Сейчас батя кинет Пацарский, царски смотри Оп Не сильно я отец Не сильно я отец вы посмотрите на эту структуру, сюда мячики закатываются. Я вообще не шарю, но правда там оно выпадает жестко, и мячики неудобно держать без дырочки. Когда такой боулинг был? Бляха-муха. Какой то год, Стим? Какой то год, как ты думаешь? Где-то 18-е столетие, да? Жесть, как они вообще придумали это? Не, на ну красавчики. Правда мячики неудобные без дырок, Да. Дай, маленький. Витамп, что? Я вашим пилотом на первичных называм все Кирилл Жмурин. И ты разъестсяч мы в Доморадцу. Доморадц, что гмина Вейска. В летах 1975, 1976 году гмина положена была в воеводстве. Крошненский. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Также можете подписываться на мои все социальные сети. Я оставлю ниже в описании. Все. Спасибо.